здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы свяжем девчонки жилет сверху вниз без швов с погоном кто не разобрался вот у меня синий жилет есть реглан погон погон реглан в общем с погоном были там комментарии не очень не всем понятно этот же свяжем и просто лицевой гладью подробно кто даже ни разу не вязал погон разберется на этом видео подробно и научится и вам научится и далее вам уже это не будет составлять никакой никаких проблем так и так 10, 10 10 петель я сейчас я запишу 10 петель 10 петель 10 с половиной сантиметров это я записала плотность вязания и так у меня толстые девчонки одно удовольствие вязать 10 миллиметров я вот в конце я скажу сколько времени займет у меня этот пловер жилет. вот пряжу я взяла вот такую Ярнард альпина Ангора большие такие мотки по 150 граммов в составе у нас 20 процентов шерсть, 80 процентов акрил 150 граммов моток 150 метров то есть в 100 граммах это 100 метров. Вот. Так, спицы 10 миллиметров сказала и плотность 10 петель это 10 с половиной сантиметров. Окружность горловины у меня, я посчитала, будет 40 сантиметров. Так. Вот такой вот образец я связала, попробовала, такой вот крупной вязкой будет. Самое то для начинающих, я сейчас образец распускаю, и мы начинаем, вяжем сверху вниз. так Связать вы сможете на любой размер, все будете мерить на себя вот, поэтому э, начинаем с горловины я беру из расчета 40 сантиметров это оптимальная такая горловина она должна быть свободной не слишком свободной, но и не тугой поэтому, если вы вяжете сильно большой размер, что я сомневаюсь можете добавить петель 5, я набираю 38 петель 2. на одну спицу 3 4, 5 6 8. так и так я набрала 38 петель и еще одну дополнительную девятую. для чего сейчас я замыкаю в кольцо и вот эту вот 39 давайте сделаем вот так вот здесь мы контролируем чтобы все у нас было по кругу вот что я сделала мне же нужна эта петля последняя так последнюю петлю я одеваю как бы через нее продеваю первую видно ничего ничего вам не видно это понимать так вот она нет 39 и вот эту последнюю петлю, здесь можно сделать узелок, чтобы она не распускалась, мы эту последнюю петлю переодеваем на левую спицу и через, через нее продеваем первую петлю. То есть у нас по сути 38 петель в работе будет, Это 39 у нас сюда оделась. Тем самым мы соединили это все дело. Теперь вяжем лицевыми петлями по кругу, где-то в высоту 5-6 сантиметров, не больше. Не затягиваем, свободненько вяжем лицевыми петлями. Так, провязала я 10 рядов всего в высоту сейчас я вам измерю сколько это получается высота я говорила 7 сантиметров, но здесь больше конечно Где, ну, сейчас на данном этапе 9, но оно здесь вот раздастся в стороны так что? Ну, 9 сантиметров в данную минуту и здесь у нас вот 20, то есть 40, как я и хотела вот. Теперь я сделала из ниточек вот такие вот импровизированные маркеры, потому что на спице 10 мм маркер классический не подойдет. И рисуем, значит, здесь у нас 38 петель, которые мы разделяем у нас на погоны. 4 здесь, 15 здесь, 15. Что мы делаем, девчонки? значит я вот смотрите я провязала э, нить набора у меня здесь вот это была спинка я провязала до половины сюда чтобы передняя деталь у меня была как бы отсюда мы начинали вязать чтобы потому что это перед будет мы от него как бы пляшем э, чтобы не было вот этот стык на передней детали значит я сейчас просто произвольно возьму первый Погон намечу а второй уже у нас будет э значит тут у нас 4 петли вот мы отмечаем первый погон вот так вот такими ниточками я это делаю потому что маркер я же говорю 15 петель я отсчитываю спинка раз два три 5, 6, 7, 15 2 погон по 4 петли Теперь проверим здесь дет раз два три 4 5 6 7 15 все правильно теперь мы вяжем незаконченными рядами нам нужно пока не в круговую нам нужно сделать росток что мы делаем вот у нас передняя деталь там где нет ниточки вот на этом мы и ориентируемся это передняя деталь вяжем довязываем одна петля перед маркером мы из нее вывязываем 3, 1, 2, 3, и вяжем дальше, 4 петли погона, и первая петля после маркера, тоже вывязываем 3 петли из нее, то есть мы добавляем 2 петли в начале и в конце вязания, здесь вот до второго погона мы довязываем петля перед маркером из нее мы делаем снова 3 и из петли после маркера мы делаем тоже 3 4 4 петли погона здесь есть петли 1 2 3 здесь мы провязываем одну петлю и поворачиваемся Делаем воздушную петлю для того, чтобы потом присоединить это все и вяжем изнаночный ряд просто изнаночными петлями. Эти три петли мы провязываем те, которые мы добавили дополнительные. Так, первый погозы у нас. То есть мы сейчас возвращаемся к, вот мы. Пошли вот так вот. Здесь делали добавление, добавление. Прошли сюда добавление, добавление. И здесь вот мы провязали одну петлю и повернули. И сейчас мы вяжем изнаночный ряд. Никаких добавлений мы не делаем. То есть нам нужно пройти, провязать оба погона и вернуться к передней детали, вот сюда, вначале. Вот уже второй маркер, ну вернее, второй погон. Итак, здесь после, после второго погона мы уже находимся, вот смотрите, на передней детали, потому что спинка у нас осталась там. Здесь мы провязываем раз, два, три, вот эти петли добавления и еще одну провязываем из основного вязания и поворачиваем. То есть вот Здесь вот мы вот эти петли добавления провязали и еще одну по одной здесь вот мы провязали. И от этой одной мы вернулись на лицевой ряд, который мы будем сейчас добавлять. Делаем тоже воздушную петлю и вяжем. Опять же, довязываем, не, вернее, не довязываем до маркера одну петлю, делаем из нее 3 оси. провязываем 4 петли погона из первой петли после погона делаем 3, провязываем петли спинки Ну, а второй погон вот 4 петли погона эту и эту петлю по краям от погона мы из них делаем 3 3 4 петли погона 1, 2, здесь вот смотрите мы довязываем да. до петли до вернее до воздушной вот этой вот петли что мы делаем? Мы теперь передвигаемся еще на одну петлю вот основного вязания. Мы вот эту петлю с основного вязания меняем местами с дополнительной, ставим ее поверх воздушной и провязываем их вместе. Тем самым мы делаем вот такое вот красивое присоединение и поворачиваемся. То есть мы, по сути, добавили еще... Так, здесь мы сделали добавление, добавление, и вот мы уже еще на одну петлю передвинулись и вернулись снова на изнаночный ряд, который мы, который мы просто вяжем. Здесь опять же вначале мы делаем воздушную петлю. Вяжем просто изнаночными рядами. Вот здесь вот уже хорошо видно, где у нас воздушная дополнительная. Вот нам нужно вернуться сюда. Так, здесь вот мы вяжем, пока не упремся в эту воздушную дополнительную петлю. Вот она, ее видно, потому что после нее идет дырка. Теперь мы ту, опять же одну петлю с этого, основ... берем еще одну петлю с основного вязания, меняем ее местами с дополнительной, но только теперь в изнаночном ряду у нас она идет сзади, то есть поверх. все равно она поверх воздушной петли, вот в лицевом ряду получается вот так вот. И поворачиваем, понятно вот мы довязали сюда еще одну петлю провязали с воздушной и повернулись теперь снова лицевой ряд и снова мы делаем добавление вяжем по спинке до второго погона делаем эти добавления а здесь уже у нас будет под две петли опять же делаем воздушную петлю видите мы от плеча уходим сюда в горловину вот. Перемещаемся сюда. Как бы, таким образом мы формируем по сути вот это вот углубление горловины. Все, оно у нас вывязано, цельновязанное, красивое. Вот так сделаем добавление в лицевом ряду. маркера тоже добавление и теперь мы уже на передней детали его, ее легко вычислить вот не запутайтесь, потому что вот спинка у нас а вот на передней детали вот они дырки, их видно кстати мы вяжем до дырки по сути вот она петля, видно основного вязания вот это вот дополнительное снова мы меняем ее местами со следующей, чтобы петля основного вязания у нас была поверх дополнительно и провязываем их вместе. И опять смотрите, у нас все очень красиво получается. И теперь мы провязываем, мы сейчас не поворачиваем, мы провязываем еще одну петлю с основного вязания. Получается, что у нас здесь две петли. Мы одну за одну присоединили и потом еще одну привязали провязали и теперь только мы возвращаемся то есть теперь у нас была одна одна и две теперь петли возвращаемся, вот возвращаемся, я уже погнала вязать дальше изнаночный ряд вяжем по сути круг вяжем не задумываясь вот до следующей дырочки по кругу так вот я довязала, смотрите, теперь снова я петлю из основного вязания меняю местами, только снизу она в изнаночном ряду, провязываю вместе и провязываю еще одну петлю, то есть опять же здесь у нас опять же 2 петли в изнаночном ряду, мы продвигаемся на две петли, и далее уже следующий ряд, вот таким вот образом у нас идет круговой Далее мы вяжем круговые ряды. Сейчас я вам все покажу. Так, поворачиваемся и теперь уже вяжем лицевой круговой ряд. Уже теперь мы будем чередовать. В одном ряду мы будем добавлять 2 петли, а второй ряд мы вяжем без изменения. пока мы опять же вяжем до да, вот этой дверки нашей так называемой вот она на передней детали делаем добавление дошли до дырки теперь мы делаем то же самое меняя местами провязываем вместе но теперь мы уже продолжаем круговое вязание мы вторую идем по второму кругу и здесь мы не делаем добавления так вот она воздушная петля мы ее провязываем вместе с лицевой и все здесь у нас незаконченных рядов мы соединили все вязание незаконченных рядов больше не будет вот кстати здесь у нас почему-то да не почему-то толстая пряжа дырочки все-таки есть Ну, посмотрим после ВТО если, чё, если будут, то прихватим иголочкой с ниточкой в тоненькой а может и оставим может нам понравится видите мы просто провязываем лицевой петлей, далее продолжаем таким вот образом, через ряд делаем добавление и вяжем пока у нас плечо не достигнет нужного нам размера, у нас образуется много петель сейчас, вот не пугаемся, вяжем на данном этапе девчонки вот смотрите я провязала должно быть все видно вот наша передняя деталь вот скорее всего я так предполагаю что нам придется здесь корректировать ну это не не самое страшное это издержки толстой пряжи здесь мы определяем размер очень важно девчонки здесь каждый меряет на себя то есть длина вот этого погона должна быть вот одевайтесь здесь очень хорошо мерить удобно одевайте прям на себя и вот уже с горловиной прям вот этот полуфабрикат вы одеваете и определяете где заканчивается вот этот вот погон вы можете хотеть нормальную жилеточку вот на стыке руки и плеча закончить да и здесь уже разделить вы можете сделать вот этот кокон как бы провязать длиннее и отсюда уже разделить, у вас получится такая себе, как бы, жилеточка свободная, кстати, которая сейчас модная. Если у плеча, это будет по телу нормальная жилетка, ну, классическая по сути, вот. То есть, на этом этапе вы определяете ширину изделия, ну и, соответственно, плечевой, как бы, плечика, вот смотрите, я определила по длине, то есть я хочу посвободнее еще что вы можете проконтролировать на этом этапе ширина изделия Ширина изделия, вот вам нужно одеть возможные спицы и вот так вот половину измерить, это и будет ширина изделия у меня это 55 сантиметров вот что меня, меня в принципе устраивает на моем жилете 55 сантиметров. Это и не свободный, как вот как э, эти коконы, и не в обтяжку, ну и не в облипку. Значит, я что я делаю? Я разделяю вот в середине погона. И буду вязать только переднюю деталь. Сейчас. Здесь я разделила в середине погона. И здесь разделила в середине погона. И получилось, что я осталась на передней детали. Вязать буду чулочной гладью поворотными рядами. При этом сразу же буду оформлять пройму. Так, здесь у нас мы поворачиваем эту петлю, потому что было, было вязание в круговую. Вот. Так. Сейчас покажу, как мы будем оформлять она будет цельновязана просто она будет такая вот как бы законченная да. так здесь уже добавления никакие мы не делаем Здесь не нужно. Вот это будет, я, видите, отделила в середине 2 петли с погоном. Кромочная, здесь будет лицевая, изнаночная, лицевая, вот это вот изнаночная. То есть 5 последних петель. Значит, изнаночная, лицевая, изнаночная. Тоже не нужно. Лицевая, кромочная, изнаночная. То есть у кромочной у нас должна быть лицевая петля. Далее 2 изнаночные. То же самое у нас будет и с другого конца можно еще как вариант здесь оформить двойной кромочной что тоже можно кромочной лицевой петлей тоже будет красиво симпатично я же решила вот так вот таким вот образом Можно, кстати, поцепить здесь маркер, да, чтобы эта планка у нас не но ну, она не потеряется, ее хорошо видно. И сейчас буду вязать переднюю деталь отдельно и заднюю отдельно. погона я разделила 4-5 петель, еще 2 петли до, до этих. Значит здесь у нас лицевая, 5 петель до конца, изнаночная, лицевая, изнаночная и кромочная, изнаночная. Это, то есть в лицевом ряду у нас получается то же самое, что и на другой стороне. После кромочной, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная вот таким вот образом мы этот край так и вяжем в середине, в промежутках между этими краями мы вяжем чулочную гладь и на ширину проймы, вернее на высоту проймы Итак, провязала. смотрите, как раз довязала один, один моток и у меня получилось хватило до проймы довязать переднюю деталь здесь у меня разрез 21 20 21 сантиметр вот теперь я перехожу на вот эту вот детальку а как я так интересно перехожу а, ну да, это же получается у меня сейчас изнаночная сторона Так. и что я здесь делаю? То же самое, что и впереди. Я делаю, отделяю вот эти. Тара -тара -тара. О, вот точно так же. Видите, как она, как бы, ну она хоть не она не закручивается, просто для чего это все нужно. Значит, я сейчас нахожусь на изнаночной стороне. Так, нить оставлю так, чтобы достаточно было продеть в иглу, чтобы потом э, оформить это все. Значит, кромочная и изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Потому что это у нас изнаночный ряд. То же самое я сделаю в конце ряда. И вяжу то же самое количество петель, что и на передней, ой, и на передней детали количество вернее количество рядов Заговаривайся уже так здесь довязываем вот они 5 петель значит лицевая изнаночная лицевая изнаночная и кромочная и продолжаю вязать ровненько, пересчитаю сколько здесь у меня рядов провязано и точно также продублирую эту вторую часть очень мягкая такая приятная пушистая и мягенькая такая прям ми-ми-ми пряжа так мы провязали вот смотрите пройму с обеих сторон Вернее, и передние, и задние детали. Вот видно одинаковое абсолютно, одинаковое количество рядов в сантиметрах 20-21 я говорила. Ну, еще здесь потом я закреплю. Где-то 20 сантиметров будет. И сейчас я соединяю это все дело в цельное вязание. Каким образом? Так мне нужно, здесь у меня две кромочные, как бы, встречаются, мне нужно их провязать вместе, чтобы была, образовалась одна изнаночная, вот, смотрите, если я присоединяю, то здесь у меня лицевая кромочная, кромочная лицевая, и вот эти, вот две кромочные от обеих деталей, я провязываю вместе изнаночной здесь вот эта ниточка у меня от этой детали потом я ее обработаю значит что я дальше делаю дальше у меня получается вот изнаночная лицевая изнаночная лицевая и изнаночная между ними и здесь тоже лицевая изнаночная лицевая изнаночная то есть по бокам вот этот вот как бы планку я продолжаю вязать с обеих сторон. Сейчас я передвигаюсь к другой стороне и сделаю то же самое. Точно так же соединю и буду вязать ровненькое полотно какое-то время. То есть длину тоже вы можете регулировать уже самостоятельно абсолютно, потому что в этом способе очень удобно как раз определять ширину и длину. Вы можете по ходу определить ширину желаемую изделие и по ходу определить пройму тоже уже на ходу то есть не нужно никаких расчетов замеров предварительных ничего этого не нужно вот и по ходу определить длину длину передней детали длину задней детали то есть где короче где длиннее это все очень легко здесь и очень точно потом определяется если вязать снизу вверх то э, мы не можем как бы сто процентов рассчитать да что в этой точке у нас закончится изделие Оно может потянуться может деформироваться могут быть какие-то непредвиденные обстоятельства да, с замерами вот. Может обвиснуть под собственным весом. А вот здесь вот уже оно и обвисшее, и сформированное. все как положено. Будет там, где нужно. Вот здесь я вяжу изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Две изнаночные провязываю вместе. То есть две кромочные обеих деталей. Здесь вот у меня лицевая и изнаночная лицевая, изнаночная, далее чулочная гладь и продолжаю теперь по кругу вязать круговую так, провязана у меня, вот я как раз у конца второго клубка начала третий, то есть сейчас у меня ушло 300 граммов уже на этом этапе, и у меня вот проймы 19, 19 сантиметров. Теперь я разделяю снова спинку и переднюю деталь. Вот здесь вот у меня началась вот эта резинка 1 на 1. И я продолжаю вязать резинкой 1 на 1, надежде что там у меня все сойдется <смех> в конце сейчас посмотрим то есть всю деталь всю спинку я вяжу резинкой как думаете сойдется совпадет оно у меня там или не совпадет сейчас посмотрим то есть сейчас я нахожусь на спинке вот она моя ниточка по которой я определяю я ее снова отделяю буду вязать отдельно прекрасно все у меня тут совпадает смотрите как прекрасно теперь из вот этих вот петель я вяжу до средней изнаночной, и ее я тоже включаю в работу. она у меня переходит в кромочную. То есть она была кромочная до этого, она ею и останется. И поворачиваюсь. То же самое я делаю с другой стороны. И вяжу сейчас спинку отдельно резинкой 1 на 1. здесь вот тоже смотрим значит это изнаночный ряд значит у меня не нужно закончить вот здесь вот на средней петли. в изнаночном ряду она лицевая но так как она переходит в кромочную я ее провязываю изнаночной и все, вяжу только вот эти вот петли спинки все, петли переда у меня отделены вот здесь вот а здесь петли спинки, которые я вяжу Итак, я провязала 18 рядов, пока это без ДТО, 15 сантиметров. И теперь буду вязать переднюю. И закрыла петли иглой. Девчонки, покажу вам на передней детали. Вот. Теперь переднюю деталь. Что нам нужно сделать? Нам нужно восстановить ту кромочную петлю, которую мы убрали. Я ее возьму вот так вот из этой изнаночной. И провяжу и далее вяжу вот эту переднюю деталь то есть я ее добавила эту кромочную петлю которую помните здесь вот провязали две вместе сейчас я все восстановила здесь я тоже перехожу на резинку один на один В конце то же самое, мы добавляем кромочную вот отсюда вот вырежем и, все. и теперь продолжаю вязать, ну половину вот этого вот размера, величины. Итак, провязала я раз, два, три, четыре, пять, десять рядов. Вот оно как выглядит, видите, ну, в половину. Чуть-чуть больше, чем половинка. И закрывать я буду иглой. Для этого мне нужно игла, соответственно, и отмерить длину. нити Вот как заявляется три длины плюс на как бы на продевание в иглу и узел. Раз, два.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 так в конце вот изнаночная и кромочная у меня последние и вот так вот я еще раз прикреплю вот все девчонки и увожу теперь ниточку сюда к разрезу и что я сделаю я еще здесь вот Делаю такую закрепочку, чтобы оно хорошо смотр... ну, зафиксировалось. Разрезик. Видите, он такой расхлябанный, мы его сейчас тут зафиксируем хорошенечко, вот так вот, вот, отлично. Здесь у нас что? Смотрим. Ладно, здесь ничего не буду делать, посмотрю, как будет после стирки. Тут, тут где у нас ниточки, я закреплю, а ту сторону оставлю. Увидим, как оно после стирки себя покажет. И либо я тоже сделаю такие захваты, да? Вот здесь вот видите, где у меня ниточка, здесь я сделаю, а потом сравним, да? И потом решим. А потом посмотрим отличая если там отличие будет ли отличие да я думаю будет посмотрим но вообще что хочу сказать пряжа безумно безумно приятная мягенькая я если честно у нас 35 градусов в украине и я вязала в одних трусиках в квартире потому что кондиционера нет и вот я насколько, девчонки, я очень чувствительна на любое покалывание. Вот это, на потное обнаженное тело, я вообще не чувствовала, что это пряжа, да, и ничего меня не, не кололо, и не, не было никакого дискомфорта, что очень-очень мягкая, Девчонки, а еще постирается обработка вот это, смоется. Посмотрим сейчас. все, я вам расскажу по поводу. Это даже если бы мы не продавали эту пряжу, то я все равно бы о ней такой же отзыв оставила. Что такое? Так. Вс, я отдаю в руки воде. Это изделие, потом вам покажу.